тоже давайте регистрировать розничные продажи итак уходим в раздел продажи режим рмк и прежде чем мы с вами нажмем на кнопочку регистрация продаж я вам напомню о том что необходимо перед регистрацией продаж открыть кассовую смену нажимаем на кнопку открытия смены и получаем неожиданное сообщение об ошибке ну, на самом деле ничего неожиданного нет. Все дело в том, что мы с вами смену уже открыли в тот момент, когда осуществляли прием разменных денежных средств в кассу ККМ. Второй раз открыть смену нельзя. Закрываем сообщение. Итак, регистрация розничных продаж. Вот таким вот образом выглядит рабочее место кассира. Забегая вперед, хочу сказать, что, конечно же, подбор ассортиментов чек удобнее всего выполнять специальными техническими средствами, такими как сканеры штрих-кода. Ну, в рамках нашего минимального сквозного примера учета мы в эту тему пока погружаться не будем. И воспользуемся формой э, поиска и подбора товара в режиме рабочего места кассира ну что ж тут можно сказать на самом деле тут ничего такого неочевидного нету обычная форма подбора имеется возможность показывать дополнительную информацию по ценам и остаткам в разрезе магазинов в разрезе торговых в разрезе магазинов в разрезе складов есть режим расширенного поиска вот, ну, это, в принципе, можно самостоятельно изучить. Так, давайте предположим, что вот мы нужный ассортимент набрали. Пробьем чек. Оплата наличными. Ну что ж, вот наш первый чек. Давайте зарегистрируем в системе еще один чек. Снова... Заполним некоторый ассортимент. И предположим, что мы в чек нечаянно вбили лишнюю строку. Вот у нас последняя строка а у нас, предположим, лишняя. Давайте посмотрим, каким образом при текущих настройках системы мы имеем возможность такую ситуацию разрешить. Попробуем удалить строку. Не получается. Отредактировать ее на самом деле бесполезно, потому что система нам все равно с нас просит какое-то количество есть кнопка редактирования строки, но система все равно нам не даст ввести строчку с нулевой строкой никак ну что ж попробуем вовсе выйти из режима РМК получаем сообщение об ошибке Выход невозможен, поскольку необходимо пробить, аннулировать или отложить текущий чек. Ну пробить мы его не собираемся пробивать. Попробуем аннулировать или отложить. Внимательнее посмотрим на интерфейс и видим, что кнопка аннулировать чек, аннулирования чека и кнопка отложить текущий чек, они являются недоступными. И получается, что у нас совершенно нету никакого выбора, кроме как пробить этот чек. Мы ничего с ним сделать не можем. Выйти мы из режима РМК не можем. Ну что ж, давайте пробьем чек и посмотрим, каким же образом мы эту ситуацию можем исправить. Потому что очевидно необходимо иметь возможность редактирования чека. Выйдем из режима РМК. И давайте осознаем, что очевидно здесь именно дело в настройке прав. Уходим в раздел администрирование, пользователей и права. Персональные настройки пользователей, дополнительные права пользователей. И вот здесь вот у нас есть группа управления рабочим местом кассира и группа интерфейс РМК. И вот мы сразу же видим опцию разрешить аннулирование чека сразу же мы чуть повнимательнее если посмотреть увидим опцию разрешить работу с отложенными чеками и отметим еще также опцию разрешить странирование товара это как раз возможность удалять лишнюю ненужную строку давайте запишем наши новые настройки и снова уйдем в режим РМК. Итак, снова введем в систему некоторый ассортимент товара. Я случайно на самом деле нажимаю. Закрываем форму подбора. Что мы сейчас можем сделать? Итак, мы можем удалить строку. Отлично. Обращаю ваше внимание, что мы не могли и не можем редактировать цену. Предполагается, что у кассира не должно быть возможности цены произвольно менять. И это нормально. Далее, что еще мы можем сейчас сделать? Мы можем отложить текущий чек. Можем продолжить работу с ранее отложенным чеком. Вот этот чек, который мы сейчас только отложили. Угу. Можем вовсе аннулировать чек. Прекрасно. Именно те, тот эффект, которого мы добивались через настройку прав, мы его достигли. Ну, давайте попробуем чек аннулировать. Мы ни разу еще этого не делали. Да, аннулировать. Прекрасно. Давайте зарегистрируем еще одну продажу. Совершенно произвольно я выбираю товар. Так, просто зарегистрируем продажу, потому что нам сейчас необходимо будет отразить возврат товаров покупателям. Возврат товаров покупателям в течение открытой кассовой смены.